И всем привет, меня зовут Макс Рис, 9 уровень, в общем, там, угу. смотрите, лайк подпискам. Я перезаписывал Ой, что такое? Вы открыли чипи Чаплин. Чаплин. Чаплин? Чаплин. Костюм Чаплина, офигенно. Ну, я Фила хотел бы, да. Ладно, костюм Чаплин. Ну, не, давайте за Фила, потому что не у всех есть Фил, Фил, да, Фил, Фази. Фил, потому что у нас будет так быстро игра разрушаться, тем самым будет классно. Давайте играть, сыграем. А вот новая роль появилась, слушайте. Две убийцы. Так, тут, кстати, тут меньше мира. Скорее всего, побежать будут. Вот тут будут мстители поиграем. Мы поиграем за мстители, если получится хоть. Режим мстители, говорится. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Подписка на канал Макс Риск. И лайк тоже, кстати. Все, напиши. Так, то у меня ничего нет, видите? Пи... СК, блин, что ж такое не на Правильно. Ай. Можно машинный банш? Пишись. Пишись. Здесь. Нака. Ладно. Блин, а что так нельзя, слушать? У меня гость обратно. Так, то спички обратно. Почему? Ну Вау, просто с одного разом. Изи, да. Столько, блин, играю Без донатов. Тащим. Да, чувствую себя, как бы без донатов играете. Оооо. Так это же у нас дубль. знаешь что такое? Сейчас. Это у нас квест такой. Бэм, бэм, бэм. Ну, я не понимаю, что. Так, все, пошел я. Может как-то ничего не видно меня. Так, минус один, минус 2 с 10. ВВВМ 5, ВВМ 8, 8, 8, 8, ВВМ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Нет, это мило по-другому. Нет. Ти он наверное, на смысле. Я же Прикиньте. Повара, все слушайте со спинами. 624 двадцать четырех квестов. А ты сейчас напишу камеры, кстати, будет прикольно. Так, давай, давай, давай. Вот, черт, не успею. Блин, дай, дай чат, чат, чат, жить его. Привет, пишет с Украины. Так, привет. Подпиши. Всем на канал. Макс. Риск. Да. Ответ а, все, три секунды успел. Так, Это Луис заблокировали. Нет, нет, нет. Э, э, кто не подозревает? В смысле? А Поймаем Оли, скоро ждем. Э, а тебе конец-то. Да? <laughs> прикиньте. Так, я значит, что там у нас Правильно убийцы прикиньте. Все, теперь убиваем Оли, если я могу. Ладно, голосуем за него. Ну, это не точно, но факт есть фактом. Кто ловится за меня, скорее всего, убийца. Ведь он знает, что я ютубер, ведь ему легче убить меня, потому что я все рассказывал после смерти. Ну, логично. Я столько роликов не снял в этой игре. Логично меня оборубить первым. Понятно, Оля, убийца. Привет, Оля, иди сюда. Точно? Доннон. На люк. Это Донна. Это Донна. Потому что я видел, как люк открылся, закрылся, и там уже стоял Доннон на люк. Лук открылся, закрылся. один убийца поймаю поймали еще последним вроде бы и все два секунды осталось Эй! Эй! Тебя война снова Неправильный? Как так? Так, ну по-любому это никс. Он <къем> а нас обманул, все прикиньте. Вот, как говорится, нити. У меня еще подлогнула Вот прикиньте, что происходит. Да нужно было за ней следить. Или вообще скипать, потому что я уже не хочу никому верить. Меня тоже кто-то не верит. Но я кого, блин, себя, да. Включите свет. О, точно. Топ нычкам для... Кого-то. Так, ну давай. кто включать свет. По-любому кто-то включит, и убийца пойдет сюда, вор кого-то. Так, это быть Так, это Никс. Это по-любому Никс, я же его вижу. Иди сюда, Никс. опанавлен, блин, Хочешь меня убить, по-любому. Блин, ну реально опасно. Денис, я хочу его поймать. Их, Луй, привет. Оли привет. Блин. Или это Оля? Иди, блин. из-за Оли идем, чтобы он напугал меня. Пугал. Испугался. Из-за... А теперь Оли за мной. за люком искать да за люком чаще всего блин снарку через свет по любому там убийцам так у луи там значит за лу не голосуем вроде бы никс байти тут кто-то из них по-любому я ж вижу бойцы это ты мне кажется это никс или бойцы а ну-ка признавайтесь Луи убили, прикиньте. Это Оли, точно. Я же его видел. Блин, это ты, Оли? Я видел Луи недавно. Я тебе не верю, Оли. По-любому, это ты. Я тебя видел там. Рядом с Луи. Ты так недавно. А. Не Правильно, убийца я так и знал. Все, вроде мы заканчиваем, или вроде нет. Сейчас посвоем. А вообще то мы 9 минут снимаем. Так, э, все, все убийцы. Давайте еще одну катку и все. что перебор с этим. А еще одну, потому что 9 минута мало. И всем привет, меня за Макс Риск. Все, давай сейчас камень напишем. А что мы напишем, с Макс Риск, подписывайтесь бегом. Подпишитесь бегом на канал. Канал Макс Риск. Бегом читай в чат. В чат бегом. В чат все бегом. Бегом, бегом. Бегом, на на бегом Бегом, бегом, бегом отражение. Бегом, подпишись. Пока не заблокировали. Бегом, бегом. Точно? Точно, точно. Это как-то не верится. Уже был такой случай. Может, ты убийца, я детектив. Отражение волоса, прикиньте. И да, я убийца, отлично, ну все, я им кирдык сегодня. Чё, нет? Это чтобы они на меня голосовали, чтобы они были просто в шоке. Да ну, он убийца, прикинь, да. Вот, наверное, кайф. Это да, делать. Так, картину поставь. А у за убийцу тоже прикольно было сыграть, но ну, я, блин, убийца, прикиньте. Так, это последняя катка, все заканчиваем. Можно следить за памятью, вот она забьется в памяти еще И капец. Так, так, так, так. там трое ну я не знаю кстати убийцы подозреваемых нужно легко найти кто за меня вообще голосует почините освещение ну далековато ну, она посмотрим наш код увидим ещё. чем меньше игроков тем меня легче чем тем, тем легче кого то поймать оли луй не убийца но это не точно так корзину поправлю давай. М -м -м. чип и убийца ну проверим Дело закрыто. В смысле? Убийца проиграл или выиграл убийца? Ага, они просто ушли. Ну что ж, коротко, карт-катка. Заканчиваем. Всем за просмотр. С вами был Макс Риск. Подпишись на канал, поставь лайк. Всем удачи и пока. Пэм.